Друзья, обратите внимание на богато декорированные блюдо Майсон. Очень много золота, ручная роспись, резной фарфор. Резной фарфор всегда высоко ценился, да еще и когда резные элементы его позолочены. Посмотрите, какая красота. А вот на этом блюде в стиле ракаков, в золотых, замысловатых раковинах ракалевых, цветы ручной роспись этот стол или стенд я особенно люблю и обязательно снимаю все изысканные и богато декорированные изделия из фарфора и цветного стекла представленные на нем ну а часто я просто прихожу полюбоваться изделиями достойными музея. посмотрите какие роскошные синие бокалы И эти Чайные пары, изумительные, или очаровательные тарелочки, представленные здесь. Этот стол всегда расположен недалеко от входа в центре зала. А это у вас немецкие чашечки, да? Бавария. Бавария. И сколько они? По да, хорошая цена такая, нормальная. Мне вот это вот очень нравится. Квадратная такая, с таким рисунком. Для себя я отметила, это стеклянное старинное блюдо, нежно-салатового цвета. Это замечательное блюдо с яркими цветами. И этот сервиз белый с голубым. И, кстати, точно такой же я видела есть и у моей подруги в Германии. И, как она говорила, цены на фарфор у них тоже растут. Я вообще очень люблю сочетание синего и белого но она а блюда рассматривала, но точно ничего не, не определила и не спрашивала. То ли он с рюжечную росписью, или с деколью с подрисовкой. Но, в общем, блюдо замечательное. А сколько у вас вьетнамский чайник платот вот стоит? Восемь тысяч. Восемь тысяч. С блюдом. А, с блюдом? А без блюда вы его не продаете. И сколько? 5. 5. Ну, ладно, я пока подумала. Мне очень понравился этот чайник безумно. К тому же дома у меня, у меня были пиалы точно с таким же рисунком. И я очень захотела его купить, но платить пять тысяч нет я решила поискать его на авито друзья и мне повезло я на авито нашла точно такой же чайник и стоил он всего 800 рублей так что мне очень повезло и вы видите рядом с чайником пиалы которые у меня уже были их привезли мои родители когда-то э, из вьетнама в шестьдесят первом году они ездили и вот слева как раз птица Феникс, которую вы сейчас видите. Но, а с... а справа, справа дракон. Вы его видите тоже в пиале. И видите сейчас на картинке. Вот такой замечательный чайник мне достался. Очень много позолоты. Да. Если Повезло. в китайской мифологии дракон – это символ императора, то птица Феникс – символ императрицы. Символ идеального содружества – это изображение и дракона, и птицы Феникс. Дракон олицетворяет мужское начало. А птица феникс женская. Поэтому в китайской традиционной культуре дракон и феникс составляют неразрывный образ. Феникс также считается символом благоденствия, благородства и добродетельности. Еще есть у меня пиала с карпами. Или, как их говорят, красной рыбой. Это тоже Счастливое такое вот изображение, которое приносит счастье. Но не всегда так везет. Порой бывает, что на мосвинтаже, ну, например, совсем недавно я видела тарелочки Мадонна, которые стоили в три раза дешевле, чем на Авито. Поэтому раз на раз не приходится, но я постоянно стараюсь быть в курсе и просматриваю все объявления. Извините за небольшую ремарку, но я думаю, вам это было интересно. И вот мы снова на Мосвинтаже у прекрасной Ольги, замечательного продавца антиквара. Это Италия. Это ручная роспись, ручная, ручная да, работа, да. да. С такой с монограммой, это подносик. С такими вот астрами. С монограммой, я вижу, да. подписано. Подпись художника. Подносик такой. Я думаю, что он старенький, просадкий. Он очень, да. Он очень красивый, хороший. В общем, на нем красиво смотреться какая-то чашечка, да. завтрак, может быть, вазочка. Да. Да. Да. Бисквитницу вашу помню, а, а это у вас? Вот это вот моя. Это Это Сосник, Сосник. Это немцы. Ну, фактур сейчас посмотрим. А, у вас понос такой же. Это блюда. И соусник вот на своей тарелочке. Да. Прекрасные ирисы. Очень тонкие, очень нежные. И это старый винтерлинг, когда он э, объединился, не объединился, а в тот же первый вот, вечер, к сожалению, уже забываешь. Я думаю, что зрители лучше меня подскажут вам Печати, сообщения. Да. Это тоже ручная? Да? Нет, это не ручная. Вот я помню, вроде ручная. Тут дорисовка есть. А, а, дорисовка. Ну, дорисовка. И очень нежные такие красивые. Очень ручки. красивые. Интересные базы. Для одного цветка это чисто. Это Чесловакия. Это аметистовое стекло, которое меняет оттенок в зависимости от освещения. Ну, сейчас это и есть. хрустали у них же, не в хрустали. Просто современные формы и вообще на стол эти две вазы изумительные. Ну, представьте, сейчас очень дорогой стал. Хрустали ходят, это не современные, это Чехословакия. А, Чехословакия. Да. Ну. И вот эти две вазы стоят сейчас 9500 ну. с парой. Не хочу пока их различать, потому что они прекрасно, конечно, конечно смотрятся. Очень Там хорошо в но... Да. Вот эти вам покажу, желтенькие, О! прекрасного такого яркого солнечного это Франция, это конец 19 века, это стиль, который был до Arnaud, золотые пасты, роспись. Ракалин, тут такой рисунок. Вот они тоже парой. Пара они стоят девять тысяч. Тоже пока не хочу различать. Зимнички. Я не помню а эту, я вас снимаю. Не, не помню. Это французская шкатулка тоже вот такого необычного красивого цвета зеленого тоже ручная конечно роспись ручная работа и в старой манере изображен ангел играющий на флейте mm -hmm. тот стиль который сейчас называют мэри грегори mm -hmm. вот он такой каринной манере это шкатулка а я вспоминаю в руки снимала, потому что с одной стороны она открывалась но мне она очень нравится, просто очень лишний раз снять ее Ой, у вас миниатюрные чашечки там там А это что за пившина у вас такой? Какой-то. Это кофейник, даже скорее чайничек. Это, как это называется? Это цвет розы какой-то. Это крытье такого характерного для той эпохи цвета. Вот было розовое такое пурпурно розовая крысио-оранжевое вот такое. И еще какие-то цвета, по-моему, ручки какие красивые. А там какое-то. Такие горгули или как они называются. Да. Какое как же это время? Это Австро-Венгрия, начало, самое начало 20 а стиль? века. Стиль, я думаю, что это уже, наверное, Арнуло тоже. Или до него, потому что все-таки эти горгули, наверное, до. Может быть, горгули дом. вот красота, такая ручка, скорее, да? И вот этот вот медальон, медальон. ручная роспись, да. то есть все выполнено да. ручной росписью. Ой, какой красивый чай. Такой Очень потрясающий, здоровый. цвет, просто потрясающий. Просто потрясающий. И сколько такая ручка? Ну, вот я готова за 8500 евро. Очень красиво. Так, и Синя у нас какая-то банка Это даже графинчик. Он довольно старенький. Очень красиво хоббитового цвета стекло. С виноградом. С виноградом. Я думаю, что это 50-е годы. Очень красивая пробка, причем так ладно не подходит. Пробка притертая. Притертая, да. Но, к сожалению, этот графинчик, он с недостатком. Он с трещиной. Трещина не пропускает воду. Но, увы, вот такой уже есть дефект. Это да, и не имеет значения. Пропускается там цвет. Да. И опять у вас кролик. -то. Так что, друзья, будет скоро Пасха. Надо было мне эту книгу отвезти домой. Вот Я, конечно, все сейчас свои минусы запоминаю. И вот смотрите, какие маленькие появились у меня. Это кукольный сервизик 50-х, начало 60-х годов. Вот Бескатурно. такие замечательные рисунки на нем, декольки. А Есть вот эти матовые шкатулки по молочным даже. Прям на пальчике у меня. Да. Молочные. А вот эти шкатулки. Это просто и сказки какие-то. Это советские шкатулки. Да. Очень красивые. Красивые, к сожалению. Вот это спортивный. Плюра, но это иначе. не умаляет ее... Красоты ее да, в это, это да. так, А закрыта вот уже более такая. Это более старая шкатулочка. К сожалению, есть дефект, так, который не, попачка, не сразу видим, потому я я что, что кажется, что это брошечка на плече. А это и есть брошечка. Да, это так вот она. Да. Такой дефектик у нас. Так. Вот такая она большая. Да. Сюда да. можно что тут действительно серьезное положить. Да. Хорошего размера ну, оно ли вот. а, очень. Есть лепесточек, вот. Есть очень микро, вижу, вижу, вижу. к сожалению, такие цветочки с трудом переносят время. Она да. с росписью да. и внутри и на крышечке. Это Дрезденская фактура. Дрезден, а, можно посмотреть. а здесь непонятно Ой, что А это шкатулочка Чехословакия, молочное стекло. Я Они, я думаю, что делали дома, для какой-то а парфюмерной машины. Для какой-то и... компании. Потому что у нее есть наклеечка в какой-то компании. Да. Такие чудесные тут, и сколько головы. Головы. Так, это не надо. Ну, подписчикам надо. отдам за 3 тысячи долларов. Спасибо, моя дорогая. Праздник. А что это у вас такое? Это фарфор, забыл как я Это видела, бисквитный, бисквитный, бисквитный фарфор. Да? И это чья вещь? Это немцы, анифактура шайбы Альтсбах. Это Пути, играет с Козликом. Это Кобуро достаточно большого объема очень большая очень да. большая очень видная ее все замечают но в прекрасном состоянии вот такие пути дать вам поверну да прям идеальная смотрите да тонкости очень хорошая проработка очень хорошая да. Ой, связочки у них на ногах такие такие три пути да. бывают фигурки где один или два пути но тут огромная композиция огромная это кто мне сказать это шайба альсбух это немцы немцы и стоит она, стоит она 40 тысяч но чуть-чуть чуть-чуть уступлю да. в общем имеет торг ой а вот смотрите что это тоже пути это серебро это серебряное такое это уже серебро визитница да это голландия есть клейма, mm -hmm. у пробы, клейма. Это тоже пути. И видите, насколько необычный сюжет. Yeah. Пути с собакой, пути тут около подушки. Какой-то у них, наверное, умывание происходит. В общем, вот такая вот небольшая история. Да, это... Стоит она десять тысяч. Серебро, Серебро. антикварная уже что я провела на винтаже, уже выпал снег, его уже частью растоптали. Зима никак не хочет уходить. Ну вот никак. А я шла домой счастливая, с покупками. Но о них я расскажу вам в следующий раз. Каждый раз, когда я здесь бываю, я обязательно покупаю что-нибудь для души. В этот раз я купила много чего. Дорогие друзья, спасибо, что были со мной. Удачи вам, мои дорогие. Здоровья, конечно, мира в душе и мирного неба над головой. До встречи, мои дорогие.